Мало кто задумывался о том, что означает слово «семья». А это группа людей, связанная кровным родством и брачными узами. А как появилось слово «семья»? Не знаете? Расскажу. Как появилось слово «семья»? Когда-то о нем не слыхала земля, но Еве сказал перед свадьбой «Адам, сейчас и тебе семь вопросов задам. Кто деток родит мне? «Богиня моя!» И Ева тихонько ответила, «Я, кто платья сошьет, постирает белье, меня приласкает, украсит жилье?» — Ответь на вопрос, подруга моя! — Я, я, я, Ева молвила, я, — сказала она, знаменитых семья. И так на земле появилась семья. Семья это счастье, любовь и удача. Семья это летом поездки на дачу. Семья это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты, рождение детей, первый шаг, первый лепет, мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья это труд, друг о друге забота. Семья это много домашней работы. Семья это важно. Семья это сложно, но счастливо жить одному невозможно. Всегда будьте вместе, любую берегите, обиды и ссоры, подальше гоните. Хочу, чтобы про вас говорили друзья, какая хорошая эта семья.